Всем привет! Ты смотришь «Универньюз» и с тобой сегодня Маша Фоминых. Садись поудобнее и смотри, какие новости подготовила для тебя наша команда. Что, где, когда? На эти и многие другие вопросы ответил студентам КФУ сам Анатолий Весерман. Вы не найдете это в интернете. Профессор Вячеслав Широнин рассказал студентам КФУ о когнитивной социологии. Его жизнь — это вековое творчество. В КФУ открылась выставка, посвященная жизни знаменитого татарского поэта. Конец дня запомнился в Казанском федеральном очередным заседанием ректората, на котором обсудили выполнение контрольных поручений, план будущих мероприятий университета, а также разобрали вопрос сертификации выпускников педагогических отделений КФУ. Все подробности официального заседания узнаешь в нашем следующем сюжете. А мы продолжаем. От обычного перелома и даже проблем со суставами сегодня не застрахован абсолютно никто. И, как правило, единственная надежда в таких случаях на врачей. Но, увы, и они не всегда всесильны. Тогда на помощь готовы прийти они, молодые ученые Казанского федерального. Они-то знают, как на ноги поставить.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 Второй момент, когда нам необходима все-таки дополнительная фиксация винтом. Ну и третья задача, соответственно, а когда нас не, первые два случая не, спа, не спасает, и мы уже вынуждены делать э, какую-то остеопластику. Кроме совместных проектов с практиками, ученые кафедры механики активно сотрудничают с Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального. В настоящий момент в разработке группы находится проект, посвященный зависимости структуры и свойств костной ткани от различных внешних факторов. Александр Александров Руслан Уразаев, Универньюз. В наше время бурно развиваются науки о знании и информации. Википедия содержит статьи о когнитивной лингвистике, психологии, терапии, но не о когнитивной социологии. Между тем, необходимость когнитивного анализа в обществоведении представляется исключительно актуальной. С лекцией на эту тему перед студентами Казанского университета выступил профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Вячеслав Широнин.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 15 мая в Набережных Челнах стартует акция «Чистый воздух». Общественный транспорт, а также предприятия, использующие различные транспортные средства, будут проверены экологами на соответствие выхлопных газов экологическим нормам. Остальные автомобили будут проверяться на постах ГИБДД. Студенты и сотрудники КФУ стали обладателями стипендий благотворительного фонда Владимира Потанина. Среди победителей 15 магистрантов и 3 преподавателя. В Татарстане раскрыли кражу двух тонн семян люцерны. Полицейским потребовалось два дня, чтобы найти преступников. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. В Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ проходят тренинги по развитию управленческих навыков руководящих кадров Татарстана. В тренингах участвуют заместители руководителей министерств и ведомств республики. Сквер на площади Тысячелетия у стен Кремля официально назван в честь известного благотворителя Асгата Галимзианова. Присвоить скверу имя Асгата Галимзианова предложили казанцы. Театр Камала отправляется на гастроли в Санкт-Петербург. Всего в гастролях принимают участие свыше 100 камаловцев – артистов, представителей административного и технического состава. В Казани составили карту улиц, где чаще всего случаются аварии. Самые аварийные участки находятся на перекрестке улиц Волгоградской и Декабристов, проспекта Амирхана и улицы Сибгата Хакима, Проспекта Победы и улицы Сахарова. Казанский федеральный университет и Американский университет Радгерса вошли в число наиболее компетентных участников конкурсной программы партнерства университетов, финансируемых фондом Евразия, и получили грант на развитие совместного научного проекта. Отмечается рост интереса иностранцев к обучению в России. Казанский федеральный университет является одним из перспективных вузов, в котором предоставлено больше всего квотов для иностранцев. Приятно осознавать, что мы живем в веке развития технологий, инноваций, медицины и так далее. О самом интересном и важном рассказали студентам-медикам КФУ. Подробнее узнаешь в следующем сюжете. Не секрет, что в Казань, в частности в КФУ, с визитом приехала делегация из научного совета фонда «Сколково». В рамках визита в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ состоялась открытая лекция профессора Университета Южной Калифорнии в городе Лос-Анджелес США Владимира Зельмана. Тема его лекции «От медицинской генетики до геномной медицины глазами очевидца». Я сегодня буду говорить о двух самых крупных биологических проектах последних 50 лет. Это геном человека и так называемая neuroscience, наука о мозге. Я был неким свидетелем, активным свидетелем этих двух проектов, вот живя в лос анджелесе в университете, в котором это все, так сказать, было частью этих проектов. Прослушать лекцию американского ученого мог любой желающий, начиная от студентов и заканчивая уже опытными врачами. Подобные лекции с учеными из научного фонда Сколково проводятся еще в нескольких институтах КФУ по разным направлениям. И нужно признать, что эти лекции очень популярны среди студентов. Адилия Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Габдула Тукай. О его творчестве можно говорить бесконечно. Совсем скоро одному из известнейших казанских поэтов исполнится 130 лет. И Казанский университет стал одним из первых, кто открывает подобное мероприятие, приуроченное к этой дате. Интересные подробности с торжественной церемонии открытия и выставки о творчестве и жизни Тукай смотри далее.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 не только естественно и в день рождения его проводятся различные мероприятия, но ну, а мы чуть-чуть пораньше тоже открываем эту выставку для того, чтобы наши студенты с ней познакомились. всех те, кто чтит память Габдулы Тугаи. Всем известный гений, политический консультант Анатолий вассарман посетил Казань. Вместе со студентами КАФУ он принял участие в игре «Что, где, когда». Свои вопросы ему задала наша корреспондент Анастасия Иванова.